Больше пяти лет назад э, я создал цикл, новый цикл песен, который я назвал «Воинский». Это было больше пяти лет назад. И сейчас вот то, что происходит, понятно, что все мы переживаем, у всех у нас сердце и душа кровоточит за наших братьев, за наших ребят. Вот. Я вам спою поддержку такую песню удивительную который называется ⁇ Призови меня, Русь, призови ⁇ Сию в крови, Но до самых глубин озаренной Призови меня, Русь, призови. Под орудьи свои и знамена Ты доверь мне своим,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 Облаченными В ризы победы. Вот уж кони С Нарысь Переходят В предчувствии Сечи. Русь Святая Рискли Обопрись О моей Я несу каждой клеткой своей Силу предков в изнеженном теле Прикажи, и я буду сильнее Восток рад, чем на самом-то деле. Я буду сильнее вас сто край, чем на самом-то деле. Будь спокойна, да ныне мой дух, в кольца бранной кольчу. Как на поле пришел Куликова. Я впитал в себя ратный коралл Бородинского вечного боя. Я под Прохоровка Остаться с тобою Я под Прохоровкой умирал Чтоб навеки остаться с тобою Дай мне право священной любви Святого Анфона, призови меня, Рус, призови под хорубьи Свои и знамена, призови меня. И знамена